Внезапно Все оборвалось И застучало в голове Невольно я прижму ладонь К своей пылающей щеке Твой взгляд меня испепелил Твой взгляд меня так напугал Давно никто глазами мне Так много чувств не обещал.